Под колодой. Под колодой у нас семерка мечей. Карта, вы знаете, человека нечестного, который делает что-то, может быть, нечестное за вашей спиной. Еще эта карта называется иногда «плохо продуманная операция». Может быть, вы задумали что-то, например, уклониться от налогов, что-то такое, не заплатить кому-то или еще что-то. Помните, что не все будет так гладко, то есть, поэтому постарайтесь не нарушать никаких законов в данный момент, никаких таких даже человеческих правил. А еще мечи, мечи – это интеллектуальная собственность, поэтому будьте внимательны по отношению к своим вот пин-кодам, паролям, которые вот дают доступ куда-то, чтобы у вас как бы кто-то что-то не увел. Так, давайте посмотрим. Посмотрим, как эта карта, кстати, проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас двойка посохов которая перекрывает туз кубков. В основе вашего креста двойка кубков. В недавнем прошлом девятка мечей. Во главе вашего расклада рыцарь мечей. В ближайшем будущем карта шута. Для вас, мои дорогие, четверка посохов. В вашем окружении десятка пентаклей. Надежда и страхи король кубков и чем все завершится королева пентаклей. Ну что ж, начнем с малого креста, двойка посохов и туз кубков. Ну, замечательно. Туз куб, давайте с туза начнем. Туз кубков ⁇ это карта, неожиданно мы получаем какое-то что-то позитивное. Это может быть предложение, предложение руки и сердца. Человек может неожиданно признаться вам в любви. Это что-то, что вас очень обрадует, потому что вот эти вот эмоции, они зашкаливают, они переливаются даже за пределы этой чаши. Но если любовь не ваша тема, то это может быть кто-то предложит вам работу новую, что-то такое, что-то вам предложит, что-то позитивное. Очень даже. Помним, что тузы – это всегда неожиданность, это даже сюрприз какой-то, сюрприз судьбы. И тут же двойка посохов – это карта выбора. Это когда... Причем, знаете, не выбора такого, что может быть то, а может быть, это, это когда перед вами открытые двери. Я захочу, я хочу так сделаю, я захочу так сделаю. То есть, и все будет успешно у меня. Захочу на эту работу, пойду, захочу на другую работу пойду. То есть иметь возможность. То есть, например, не пойти работать на кого-то или самому заниматься бизнесом, совершенно разные как бы, выборы. А тут у вас, понимаете, все, все, все двери открыты перед вами. Может быть, даже два человека вы выбер... между двумя людьми вы выбираете, кто-то из них вот может предложить вам вот эту вот руку и сердце. Или вы ждете, пока кто-то из них мне не предложит руку и сердце, я вот того как бы и выберу. Ну, а в основе вашего креста такая же романтическая карта, двойка чаш, это вот... Душевный союз называется карта, когда два человека встретились, и там нисколько сексуальность, нисколько физическое притяжение, это вза взаимопонимание, когда человек понимает вас с полуслова, или вы понимаете человека с полуслова, это союз двух сердец. Я бы назвала. Но, опять-таки, если любовь не ваша тема, это очень хороший альянс. Это можно человек, может быть, с которым вы открываете совместный бизнес. Вы будете понимать друг друга. У вас все, все дела пойдут как бы хорошо совместные. Дружба, можно как бы у вас в вашей жизни может появиться новый друг или подруга. Человек, который будет вас всегда поддерживать, выслушает вас. Верный друг, не подставит. Вот тоже может быть по этой карте. Ну, а, в недавнем прошлом девятка мечей, карта таких бессонных ночей, карта переживаний, Переж... причем, знаете, это все, это не ситуация, это все в голове, то есть, например, переживаем, что будет что-то плохо, то есть, например, у нас какая-то на работе все вроде нормально, и мы вот ночью просыпаемся и начинаем думать, что вот завтра вдруг мой офис закрою. то есть, такая вот даже страх, паника, все то, что мы накручиваем сами себя в голове, вот это вот. Ну, я рада видеть ее в недавнем прошлом. Надеюсь, вот с получением такой чаши радости и позитива ваше настроение несколько из изменится, улучшится. А во главе вашего креста рыцарь мечей. Рыцарь мечей – это, может быть, молодой человек или молодая дама, не достигшая возраста 40 лет. Это элемент воздуха, весы, близнецы, водолеи. Но рыцари ⁇ это всегда движение, это энергия, это вперед. Вот у этой символы, этой карты ⁇ это флаг тебе в руки, вперед, реализовывая любые свои амбиции. Вот так. То есть какие бы у вас планы не были в голове, какие, как бы вы не думали, что ваши планы излишне как бы, оптимистичны или еще что-то, лучше так. Чем, знаете, стремиться к малому? Лучше стремиться к большему. Тогда чего бы вы ни достигли, все равно будет лучше, чем малое. Понимаете? Вот так. Это карта амби... наших амбиций, которые стоит, стоит стремиться к ним, стоит их реализовывать. А в ближайшем будущем у нас карта шута, начать с нуля все. Причем, знаете, как это карта смелости, авантюризма, то есть начать с чистого листа что-то новое, вы, может быть, решите. Это такой детский, даже по-детски, наивность какая-то. Это человек стоит на обрыве, и он готов прыгнуть, у нету смело, нет э, боязни вообще никакой, с, вот это вот э, детская храбрость, детская смелость. Потому дети только потом учатся бояться. Так и тут. Можно в отношения вот так прыгнуть, то есть как, как кинуться, как в омут с головой, как говорят. То есть, например, встретить человека, и через два дня вы уже живете вместе. То есть вы решили так, что это мой человек, я доверяю своей интуиции. И вот так вот. Либо вы начнете что-то новое. Может быть, вы работали, бросите работу, скажете, надоело мне на кого-то работать, и вот займусь своим бизнесом. И ничего вы, может быть, даже не понимаете в этом, но... Пойму, разберусь, справлюсь, вот так вот. Или на работу можно пойти, вам предложили какую-то работу, вы ничего не понимаете в этом. Ну, как-то, знаете, вот так вот, авантюристично опять набрались смелости, храбрости, научусь, и вперед вот по этой карте. Для вас, мои дорогие, четверка посохов – замечательная карта. Вот если тут вам сделали предложение, тут мы уже организовываем свадьбу. Четверка посохов – это подготовка к празднованию, это обручение, это подготовка к свадьбе, это карта стабильности. То есть мы строим вот эту свой фундамент, семью свою строим, которая даст нам стабильность на многие-многие годы. Если это не ваша свадьба, то может быть свадьба, подготовка к свадьбе или обручение ваших внуков. Или ваших детей, может быть, что-то вот в этой области. Или это празднование юбилея какого-то большого, может быть, дня рождения или какого-то празднования. Иногда, так как это четверка, четыре угла, символ дома нашего, это говорит о новоселье. Кто-то, может быть, переселяется, или вы купили жилье, или вы покупаете, или вы продали успешно, у вас теперь хороший какой-то доход от этого. Что-то вот связанное с недвижимостью тоже, может быть, по этой карте. Ну и все в ту же тему, кто-то в тему недвижимости, и дома, и семьи, кстати, и свадьбы, и обручения – это десятка пентаклей. Это карта… Десятка пентаклей — это карта обеспеченной семьи. То есть, когда деньги переходят из поколения в поколение. Может быть, вы в такую семью попали. То есть, вы вышли замуж, и ваш партнер или партнерша вот из такой обеспеченной семьи вам дает вот эту вот стабильность какую-то, финансовую стабильность. Либо вы, вы либо вот, так как в вашем окружении, может быть, вот человек, за которого вы выходите замуж, он обеспечен, у него достаточно такое хорошее финансовое обеспечение. Хватит и на вас как на семьи, на ваших детей и родителей тут же рядышком с вами. Карта наследства, кстати, еще можно получить хорошее наследство от родителей по этой карте. Ну, замечательно все. Надежды и страхи. У каждого по-своему, я не знаю, может быть, вы боитесь такого короля кубков. Если вы боитесь этого короля кубков, то значит у человека проблема Причем проблемы могут быть с алкоголем. Не хотите, чтобы человек объявлялся в вашей жизни. Если надежда, то король кубков – это мягкий человек, любвеобильный. Человек, который умеет... Мужчина, который умеет высказывать свои чувства. Мужчины часто прячут их в себе. Они не умеют говорить о своих чувствах, эмоциях. А этот умеет. Это мягкий, мягкий человек. Это рыбы, раки, скорпионы. Такой же, такого же элемента воды, как и вы. то есть Вы прекрасно все знаете об этом, о том, что я говорю. Человек может быть... Что еще, может быть, флиртовать любят? <смех> может быть, вы ждете вот такого вот... Вы знаете, любой мужчина, когда он влюбляется, он превращается в короля кубков, то есть обильного такого вот. Может быть, вы хотите, чтобы в вашей жизни был вот такой мягкий человек, такой вот э, любящий, умеющий высказывать свои чувства. И ваша последняя карта, королева Пентакли, замечательная карта, э, Женщины – элемента земли, девы, тельцы, козероги, ваш противоположный знак – девы. Женщина как... во Во-первых, земная стихия – это надежность. Это люди, на которых можно всегда положиться. Это ответственность. Это люди, которые пунктуальны, исполнительны, очень хорошие работники. Карта матери – забота. Дева у нас отвечает в астрологии за шестой дом, дом заботы, дом работы от работники. Может быть, ваша начальница, человек, который выплачивает вам вот эти деньги. Это может быть бухгалтер, может быть, работник банка, финансист. А может быть, вы, несмотря на то, что вы у нас женщина, может быть, водная стихии, то вы вот как бы с вот этой... Чувствуете себя финансово стабильно, финансово комфортно, и вас вот описывает карта как королева Пентаклей. Для мужчин, может быть, в вашей жизни вот такая женщина, королева Пентаклей, она уравновешенная, она практична, на нее можно положиться, она умеет деньги зарабатывать, умеет правильно их тратить тоже. Ну что ж, давайте посмотрим про любовь, и начнем мы для тех, кто в паре, первые три карты – Много шумно. Я в Хорватии, все окна открыто, жарко, поэтому проезжающие машины, люди, идущие на пляж, все, наверное, будет слышно в моем видео. Ну, придаст изюминку, я надеюсь. Так, двойка чаш. Восьмерка посохов для тех, кто в паре, и королева посохов. Ну что ж, опять двойка чаш, душевный союз, все-таки кто-то вот, если вы в паре, у вас полное взаимопонимание с этим человеком, женщиной, мужчиной понимаете, без слов друг друга, человек, когда начинает, вы знаете, о чем он хочет продолжить. Тут могут быть отношения на расстоянии, может быть, вам постоянно приходится ездить друг к другу, либо вы постоянно держите контакт через какие-то, через интернет, через телефон, постоянно друг другу посылаете какие-то сообщения, видеоконферен... ну, видеопереговоры какие-то, вот это вот, коммуникация между вами. Для мужчин это вот женщина, королева посохов. Королева посохов – это женщина элемента огня, это львы, овны, стрельцы, женщины обычно красивые, либо умеющие себя преподать как-то через одежду, через внешность, через макияж, через прическу, как-то креативные, может быть, она работает, может быть, у нее свой магазин одежды, или она модельер, у нее ателье, или салон красоты, косметики, парикмахерская. Все, что связано вот с какой-то креативностью, талантом, с чем-то вот в этой области. Для женщины, несмотря на то, что вы у нас женщина элемента воды, вас вот так вот представит, страсть. Вот. Гореть будете в этих отношениях страстью, мои дорогие. Ну а теперь давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Ага, король мечей. Рыцарь Пентаклей королева пентаклей ну, э, для женщин для женщин может быть два кандидата даже то есть я думаю что вы недолго будете э, одиноки. один помоложе другой постарше но вы знаете может быть даже на работе где-то вы познакомитесь пентакли это наши ресурсы это более такая вот земная стихия а еще мне бы хотела сказать женщинам, особенно для тех, кто... Может быть, вы слишком зациклены на материальной стороне вашего партнера. И как бы надо отпустить немножко. Отпустить. Но ну, и будут, будут вот два. Король мечей – это мужчины элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи. Люди обычно кажущиеся холодными, потому что они не умеют или не любят показывать свои эмоции. Человек может быть интеллектуальный, или работает в какой-то интеллектуальной среде, может быть, даже компьютеры или еще что-то, либо, кстати, карта суд, судьи еще, это юридическая какая-то у него работа, хирург, может быть, дантист, может быть, служащий в войсках или в полиции. А Рыцарь Пентакли у нас молодой человек, помоложе, тут до 40 лет, тут элемент земли, Девы, козероги. Тут, может быть, фин... связано что-то с финансами. Или на работе вы познакомитесь, может быть. Для... Кому-то стоит вот этот вот выбор. Мужчинам, кстати. Мужчинам есть вот это опять королева пентаклей, Женщина вот земной стихии такая. Более как бы... Либо работающая с деньгами. Может быть, бухгалтер. Может быть, в банке работает где-то. Либо женщина обеспеченная, кстати. Но давайте все-таки посмотрим, что у нас про финансы для рыб. Итак, про финансы. Десятка мечей, четверка мечей и последняя карта. И король мечей. Ну, вытащила я вам карты. Извиняюсь, конечно. Ну, у кого-то явно было какое-то что-то с финансами. Подставили вас. Возьмите паузу больше, не связывайтесь с этим человеком. Даже, я думаю, какие-то могут быть юридические дела из-за этого. Либо судья, либо адвокат, вам надо обращаться. Если это какой-то партнер, может быть вы вложились в какое-то дело, вас обманули, пожалуйста как бы не, не повторяйте свою ошибку вот это вот нужна эта пауза 4-4 может быть вам вас ждет какой-то судебный процесс для решения или нужно обращаться к адвокату 4 это еще четыре дня, четыре недели, четыре месяца может быть что-то вот это все будет длиться.